как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня я расскажу о проекте, в который я зашел. Проект называется «Фрэндекс», и тут нам дают заработать от 0,7% до 2% в сутки. Регистрация тут довольно простая, я уже публиковал новости у себя и на ютубе в вкладке сообщества, что я зашел в этот проект, чуть больше недели уже тут нахожусь, и также в телеграм-канале. Подписывайтесь на него, чтобы не пропускать информацию о таких проектах, потому что на YouTube я думал ролик чуть попозже записать, потому что идет обновление сайта, в скором времени будет. Но пока что его переносят, я в принципе посмотрел в чатах, никаких проблем с вводом и выводом нету, даже на действующем сайте. Потом его просто в один момент обновят, и он, возможно, будет чуть по-другому выглядеть. И добавят, может, еще парочку кнопок. Но, в принципе, можно уже сегодня регистрироваться, если вы вдруг хотите, и уже начинать тут зарабатывать. Поэтому решил вот записать сегодня обзор. После регистрации нам придет пароль по СМС по которому мы заходим. Также можно будет уже, когда мы зайдем, перейти в Telegram-бот и авторизироваться в Telegram, в последующем нам номер телефона неизвестен понадобится мы все свои заявки все свои пополнения отчисления будем видеть прямо в telegram боте и нам для этого даже не надо будет заходить в свой личный кабинет чтобы сюда сделать инвестицию нам надо перейти на первую кнопку которая так и называется инвестиции тут мы спускаемся чуть ниже тут мы видим какую прибыль нам приносит проект прибыль тут варьируется от 70 до 2 процентов в сутки в принципе раз Разная. Прибыль уже вот за неделю мне встречалась минимальная была, наверное. 77 сотых а максимальная что-то 1 и три десятых процента тут также нам описывают на сайте как они зарабатывают с чего у них идет прибыль я бы в это очень сильно не вникал потому что скорее всего это легенда но даже если и не легенда то инвестируя в какое-либо из этих направлений все равно компания может прогореть и потерять ваши деньги с помощью которых они делают обороты и выплачивают грубо говоря нам Внизу также есть пользовательское соглашение, можете перейти и почитать, чтобы уже со старта понимать, куда вы инвестируете, что эта организация сняла себя ответственность и рекомендую всем, тут минимальные инвестиции от 100 долларов, если у вас нету 100 долларов которые вы можете потерять то не заходите в этот проект потому что тут риски присутствуют риски не скажу что очень высокие но присутствуют и в любой момент проект может закрыться так что если вы новичок в этой отрасли то просто посидите понаблюдайте как это все работает и в дальнейшем если вас все будет устраивать то можете уже пробовать участвовать в таких проектах и зарабатывать в интернете а минимальная сумма инвестиций 100 долларов вот мы тут видим ползу также можно и тут сумму указать но конвертируется все в биткоин то есть проект принимает только биткоины и проект выплачивает только биткоины тут мы выставляем ползунок на нужную сумму которую мы хотим проинвестировать и тут у нас в окошке сразу выдается значение биткоина которое мы должны отправить но сразу вот хочу вас предупредить что минималку лучше не закидывать потому что даже я закидывал 105 долларов по курсу биткоина но так как пополнение тут до 24 часов иногда быстрее иногда 24 часа приходится ждать то бывают такие моменты что курс скаканет вниз чуть-чуть биткоина и вы например отправили 100 долларов а по курсу уже на момент зачисления это будет 90 в некоторых случаях зачисляют уже 90 долларов например даже на баланс в некоторых случаях надо будет доплачивать так что рекомендация вообще если вы хотите зайти на минималку то 115 долларов закидывать по курсу вот это Значение биткоина 210 21, десятитысячная Просто перечисляете, и все в течение 24 часов они поступят к вам на баланс. И во вкладке Мои инвесторы даже вот тут, вот можно посмотреть. Вот мы видим 105, где-то я закидывал, 99 34 FXS. Но это на самом деле эквивалент на доллару. Поступили на баланс. Также вот решил записать этот обзор, потому что уже люди начинают регистрироваться, а некоторые даже еще не начали регистрироваться, ждут обзор. Чтобы не терять время, вот решил записать для вас такую коротенькую инструкцию. Возможно, кто-то не разобрался в кабинете, возможно, кто-то даже и пока что не собирался разбираться, пока не было обзора. Мы видим, что за 8 дней, пока работает мой депозит 99,34 доллара, мне уже пришла прибыль. 11.01 то есть уже 10 процентов даже 11 проект мне дал также есть доход от рефералов если вы приглашать будете людей в этот проект то с первой линии вы будете получать 4 процента также есть и накопительные бонусы и матчин бонус В принципе все эти бонусы ссылки на описание их я скину в описании также сможете ознакомиться, если вы активный инвестор. Если вы активный инвестор, то в этом проекте вы вообще сможете неплохо так заработать, потому что бонусы действительно классные. И вчера я поставил на вывод, если мы перейдем во вкладочку «Финансы», то мы увидим что я в 21 28 поставил на вывод тут также можно сделать реинвест но как и минимальный депозит он будет составлять 100 долларов так что пока что я буду перегонять деньги в амир Capital. там тоже есть маломальская какая-то доходность на Amir капитал будет также в описании ссылка находиться можете там регистрироваться если что потом обзор по нему сниму и потом как только будет набираться допустим там 100 долларов то я их обратно буду перегонять во френдекс и таким образом у меня будет два источника дохода грубо говоря и нигде из них не будет браться комиссия я буду перегонять самир капитал во френдекс с френдекса вот эти по 10 долларов в амир капитал и там хоть один-два цента мне как раз таки за неделю может чуть больше будет с них капать чтобы они тут просто так на балансе не лежали пока не наберется 100 долларов ну и вывести доход тоже все очень просто делается Нажимаем «вывести», указываем свой биткоин-кошелек и указываем сумму. Минимальная сумма 10 fxs. Ну и тут нам тоже пишут, сколько мы можем вывести. Я уже заявку на вывод сделал поэтому ничего нового дописывать не буду. Также в данном проекте есть программа FX-авто, где вы можете от 30% до 40% сделать взнос от общей суммы, за которую вы хотите купить автомобиль. Тут вот мы можем выбрать, поддержанный или новый. Тут мы указываем марку, тут мы указываем модель авто, вводим свой город и указываем, сколько мы хотим сделать первоначальный взнос. Если мы делаем 30%, то 130 дней нам надо будет ждать, чтобы у нас депозит отработал. 35 уже 120 дней, и если 40% мы изначально вносим, то 110 дней. То есть, грубо говоря, если мы делаем первоначальный взнос 30 процентов то 70 процентов у нас за 130 дней генерируется а, как раз таки в этом проекте вот мы видим первоначальный взнос 1950 долларов и таким образом мы можем купить машину за 6500 долларов уже покупали люди машины в телеграме выкидывали подтверждение что действительно люди приобретали машину поскольку если вы заходите на этот тариф как мне кажется вы уже с администрацией проекта разговариваете на тему что вы ее в любом случае должны будете купить и предоставить какие-то бумаги. Также компания сейчас активно содействует тем людям, сетевикам, которые открывают офисы, уже несколько офисов открыто, заходят сетевики, качают этот проект, поэтому, в принципе, мы сюда и присоединились, потому что этот проект активно будет качаться большими сетевиками, крупными сетевиками, у которых очень большие структуры, и это дает надежду на то, что данный проект очень хорошо отработает и неплохо себя покажет. По основным моментам, думаю, что сегодня я пробежался. В дальнейшем, когда обновится сайт, я уже запишу обзор более детальный. Пробежимся по каждой кнопочке на сайте. Также вот напомню вам, что тут есть техподдержка. В правом нижнем углу она находится. Просто нажимаете и пишите вот мы видим что тут я писал какой срок пополнения сумма зачисляется в течение 24 часов также если вы зарегистрируетесь в этом проекте то можете писать мне в telegram ссылку на свой аккаунт в telegram я оставлю в описании я добавлю вас в действующие рабочие чаты где вы также сможете следить за новостями и быть в курсе всех событий ну и также если вдруг у вас возникнут какие-нибудь вопросы по данному проекту то можете писать мне тоже в telegram будем с вами вами общаться. У меня все.